ДИНАМИЧНАЯ да. а да, а МУЗЫКА Это гранаты, это, это, а, вот, дырь, да. чайка дымовая, это для взрыва базы, да?